И снова привет, друзья, на нашем прекрасном канале Криворучки ТВ. В этом обзоре мы рассмотрим с вами данный наборчик. Наборчик посвящен э, немецким танкистам. В частности, это 10-й танковой дивизии на 41-й год, Смоленск. Компания Dragon. В наборе представлены 4 миниатюры. Командир и остальной экипаж танка. Бонусом здесь вот написано идет генерал Оберст Гудериан. Так, набор за номером 6655 из серии Фигуры 1 к 35 с 39 по 45 год. Посмотрим обратную сторону. На обратной стороне, как всегда, у Дрэгона представлена инструкция, грубо говоря, по сборке. Здесь уже подсобранные фигуры нарисованы и отмечено цифрами, какие детали куда приклеиваются, и ниже какими красками лучше окрашивать данные миниатюры. В комплекте дополнительно идет одна канистра. Так, ну и перейдем непосредственно к рассмотрению пластика. Итак, в коробке у нас представлено два вот таких пакета. Один пакет с Гудерианом и во втором пакете сам танковый экипаж. Также в наборе присутствуют фототравленные детали для канистра. Ну, здесь вот на инструкции можно обратить внимание, что написано. Умножено на два, значит, два комплекта деталей для сборки канистра. Теперь рассмотрим рамку под обозначением А. На этой рамке представлены детали для сборки Гудериана. Очень хорошее качественное литье. Нету ни облоя, ни каких-то сдвигов. Есть небольшие швы. но ну, это как бы стандартное дело для пластиковых фигурок. Качество отличное, просто ну, пластик хороший. Посмотрим, где у нас лицо этой фигуры. Лицо тоже довольно-таки качественно сделано. И переходим непосредственно к летнику с танкистами. Ну, вот как мы уже заметили ранее, в наборе присутствует комплект деталей для сборки канистр и сами танкисты. Вот здесь можно увидеть пилотки, головы, половинки торса, да? Ноги. В комплекте не так много фигурок. И на рамке также написано название набора, что это 7 танковый полк 10 танковая дивизия на Smalling 41 год. Детализация у фигурок хорошая, пальчики видны, все отлично, швы на одежде сделаны, детализация вот здесь вот у командира провода идут от наушников. Все это присутствует. Набор отличный. Я бы поставил ему оценку, наверное по пятибалльной шкале 4 вот, конечно со смолой фигуры сравниться не могут так как изготовление в пластике не позволяет сделать детализацию максимальной фотографии данных миниатюр приложим в конце видео а на этом у нас сегодня все друзья спасибо за просмотр пишите комментарии, ставьте лайки заходите в группу вконтакте заходите в инстаграм добавляйтесь в группу телеграме